Сейчас в России проводится достаточно масштабная реконструкция военных битв в Великой Отечественной войны, куда собирается большое количество участников военной техники, оружия, то есть вкладывается много средств. Это таким образом привлекается сила мертвых, астральный план воинов, как для битвы битв, та же ситуация и бессмертным полком. Вы почти правы, Лидия. Да, это накачивается энергетически усиливается культ предков не культ э, мертвых, а именно культ предков. Потому что культ предков это очень мощная сила, особенно когда речь идет о, о, о военных действиях и вообще о своем праве существования как, как системы продолжателя этого самого культа. Во многих странах пошло поверье, Отказываться от своих пращуров, там, памятники сносить, еще там что-то, историю переписывать, это ритуальное и вполне действенный способ отрезаться от культа предков, то есть он перестает помогать. В противовес в России, в частности, вот пошли по противоположному пути, что, в принципе, для России важно. Во-первых, культ предков, он очень здорово а, ложится в контексте славянского пантеона, потому что там культ предков, на культе предков все строилось. А во-вторых, а сама кармическая программа России, она заложена на информационной силе прошлого. То есть, грубо говоря, Россия это ее история, ее территория. Вот только два эти параметра: никогда настоящее, никогда будущее, только история и только ее территория. Если сохраняются эти два параметра, то эта система будет жить и жить очень долго. Если что-то нарушается, то система соответственно сыпется. Вот поэтому в общем те, которые сейчас проводят эти реконструкции, они борются за выживаемость, за выживаемость себя как системы.